Взаимодействие с конкурсным управляющим. Давайте рассмотрим детали. Когда нам понадобилась какая-либо информация, мы отправляем конкурсному управляющему запрос. Мы можем в письме написать, нам нужно первое, второе, третье. И есть несколько вариантов развития. Первый вариант самый простой и самый лучший. Мы отправили запрос, что-то в нем попросили. Например, задали три э, вопроса. Первое – прислать нам отчет оценщика. Второе э, – когда можно прийти на осмотр и еще что-нибудь. Если удовлетворили все наши пожелания, отлично. А может быть такое, что нам ответили только на один вопрос, то есть сказали, что вот вам отчет оценщика и все. Что в этом случае делать дальше? Отправляйте повторный запрос и говорите, что у меня есть еще два вопроса, ну, прошу на них ответить, да? то есть когда можно на просмотр сходить и так далее. Если вам не ответили на это, что делать? Руку на пульсе. Опять отправляем повторно запрос и ждем ответ. И так мы продолжаем, пока не получим ответ. Но бывает такое, что конкурсный управляющий, можно сказать, игнорирует, да, то есть и ответа мы не получаем. Что делать в этом случае? На самом деле, в таких ситуациях мы можем написать уже запрос на официальном бланке, и поставьте его в письме в копию СРО. Что такое СРО, чтобы вы понимали, чтобы у вас были и эти знания. СРО ⁇ это организация, если простыми словами, которая регулирует работу конкурсных управляющих. И если они ее делают как-то некачественно, да, или не предоставляют то, что они должны, ну, по сути, по закону предоставлять, вы можете делать запрос с копией СРО. СРО напрямую может обратиться к конкурсом и сказать, почему ты не отправил этому хорошему человеку запрос. Соответственно, так и решаются проблемы. Поэтому знайте, что запрос отправляется к конкурсному, запрос может быть дублироваться несколько раз. И если совершенно ничего не получается, у вас есть СРО, через которое вы можете на конкурсного управляющего воздействовать и получить то, что вы хотите. Поэтому, друзья, на этом все. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на это видео и на следующее видео. И переходите к следующим полезным материалам. Я вас жду.